Питте Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика детские библейские рассказы на английском. Итак, слушаем первое предложение. Царь сделал свою большую статую и велел, чтобы каждый молился ей. Время прошедшее. Царь сделал. The king made made это глагол в прошедшем времени от глагола to make. Делать, сделать, заставлять и так далее. Царь сделал. The king made. Большую статую. A big statue. Из себя. Of можно. Или from himself. И сказал, или велел and said. Чтобы.. Каждый или все молились э, этой, э, этому памятнику, этой статуе. And said, everyone, каждый, или everybody, to pray, молились, to God. Э, молились не Богу, простите, молились ей, to it, to eat. Вместо того, чтобы повторять в каждом предложении статуя, используют местоимение it, чтобы все молились to pray to it. Статуя it. It может быть все. И окно, и пол, и машина, и автомобиль, и конфета, и собака, и белка, кроме мужчины и женщины. Можно назвать местоимением it. Второе предложение. Но сидрах, Мисах и авдинаго не будут молиться истукану. But сидрах, Мисах and авдинаго не будут молиться. Will not pray to the statue. Истукану или, значит, э, статуя. Они будут молиться только Богу. Они, they, будут молиться, will pray, только, only, Богу. Кому? To God. Царь разгневан и говорит, что накажет их. The king is, время настоящее, Разгневан, angry, the king is angry, царь разгневан и говорит, and says, and says, что он накажет их. He will punish them, их them. Но посмотрите на следующую картинку. But look at the... Следующую картинку. Next picture. И вы увидите, что случилось. And you can see... Вы можете увидеть, что случилось. What happened? Можно и по-другому. Можно и сказать следующим образом. And... and To see what happened. And to see what happened. Почему эти люди стоят? Время настоящее. Это вопрос. Почему это why? Время настоящее, множественное число. Как же будет звучать этот вопрос на английском? Почему why эти люди are? Это глагол быть множество число в настоящем времени. Why are эти люди? this? кончик языка между зубами. this. люди можно people, можно men не men men это человек. Men человек. А люди men или мужчины men Why are this men стоят. Standing up. Почему эти люди есть стоящие? Why are these men standing up? А почему они стоят? Потому что они поклоняются Богу. Потому что because они they, they are есть. Поклоняющиеся. Преинг. Преинг. Поклоняться. Или молиться. То Кому? То гад. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки. Делайте комментарии. Всем доброго. So long.